друзья вы на туб канале все для клева сегодня мы с вами попытаемся проехать за четвертым чеком на днестр так как единственная дорога которая соединяет с днестром это вот это которая проходит именно через чеки а чеки в аренде и получается что за ту дорогу за эти четыре километра полевой дороги по которой нужно проехать хозяин хозяева это у этих чеков которые арендуют арендаторы да снимает с рыбака 100 гривен я считаю это абсолютно несправедливым, потому что ну, честно говоря если вы знаете, напишите в комментариях вы кого-нибудь видели в Одессе платные дороги? если да, то напишите где и как, как они выглядят а я вам покажу сейчас, как выглядит дорога платная да, которая есть в маяках за которую арендаторы берут 100 гривен сейчас мы подъедем получше это еще пока бесплатная дорога вот. а сейчас подъедем прямо right. к чекам и там на проходной с нас потребует 100 гривен pues, с нас может потребовать а как это не потребует, потребует. они же со всех требуют они увидят тебя и... А меня увидят Ну и что, что я не такой же человек, как все остальные Такой же самый Две руки, две ноги, одна голова Что не так Просто многие не хотят Бороться за свои права И этим пользуются всякие мошенники Ну это вот, что пресекать Нужно объяснять и показывать Как нужно правильно вести себя Вот с такими вот вымогателями денег Которые на ровном месте За воздух да, Берут деньги Вообще даже никого нет. То есть, грубо говоря, вот сейчас нам налево надо. Да. Не за проезд Днестру, за стоянку автомобиля на речке Днестр. Вперёд О! Оплата за стоянку автомобиля. За стоянку автомобиля на реке Днестр? Да, на территории кооператива Приднестровья. Так, Не, на реке Днестр, как на реке Днестр. Ну, так вы же только что сказали, на реке Днестр. Ну, хорошо, оговорились, да? Ну, естественно, на да. Наши, на территории кооператива стоимость стоянки 100 гривен. Правильно. Это вот у вас там есть стоянка, когда mm -hmm. люди приезжают, например, ехать на лодке, выходить на глубокий Турничук. Они оставляют машину, и там, может быть, 100 да, гривен правда, она стоит. И вот тут, Но... пяточке, вот здесь, вот, когда вокруг четвертый, за четвертый человек Смотрите, там, вот нет проезда, нет проезда, то там... Нет, если вот я сейчас, я сейчас туда хочу проехать, прямо на Днестр. Там дальше идет просто берег Днестра. Да. За, там, за там, что, там, за... уже, там уже нету. Что там, там стоянки нет? Вот наши заказчики, вот смотрите. Так они вот, надо? Же, вот здесь вот. Но, но, но. Вот все, вот это вот наша территория, которая ну, Правильно, а уже дальше же нет. Так правильно, так мне же надо проехать туда дальше? Ну так как вы туда проехать, если, если там сейчас не будет дороги вот здесь? Если там есть дорога, значит есть дорога, а если ее там нет, значит ее там нет. Значит люди обычно оставляют автомобили у нас вот здесь, но уйдут туда пешком. Вот, я ладно, сейчас проеду, посмотрю, а потом продолжим разговор что Хорошо? Хорошо дорогу, а за стоянку они это так аргументируют. Да, но они берут деньги за стоянку. Зачем мне их стоянка? Мне она не нужна. Мне нужен проезд на место Больше мне ничего не надо. Вот тут вот с Сестра. Оставляет нам. Вот эти 4 километра 100 гривен. Проехать тут двумя машинами, конечно, невозможно. Когда она сухая, конечно, здесь проблем нет проехать. И, честно говоря, я тут даже вот э, еду и не вижу тут вообще грейдер когда-нибудь проходил вообще. Вот э, по сути, чтобы понимать, за что, брал, за, за что берется деньги. Сказали, за стоянку. А, за стоянку, опять-таки. Но ведь я еду по дороге, мне не нужна стоянка поедем посмотрим да. сказал, что там на педальчике когда заканчивается дорога оставляется машина идут пешком сейчас посмотрим сейчас посмотрим где они там оставляют машина мне просто интересно потому что раньше мы проезжали нормально за четвертый чек никаких проблем не было что они сейчас придумали бед? мне просто интересно стоянка 100 гривен хорошо а как она определяется они а определяют ну, 100 гривен это в час в день как вообще? Что это за цена 100 гривен? Мне непонятно, что это вообще, честно говоря И как осуществляется охрана машины? Ну сейчас мы это посмотрим За что 100 гривен? Там ведется а? Там ведется видеонаблюдение Или... так, что? Охранник этот на мотоцикле ездит блин, сюда, проверяет машину как, как они охраняют машину? Сейчас проверим Мне самому интересно В принципе мы приехали по сути. вот они говорят о том что вот тут где-то мы добрались до этого места которое указал охранник где находится стоянка как он показал на схеме эта стоянка располагается на углу четвертого чека возле поворота на реку днестр он указал что деньги берутся именно за услуги стоянки и стоянка находится именно на этом месте но по факту стоянки здесь нет Это просто такая схема Выманивания денег у рыбаков Тех рыбаков, которые хотят Половить на Днестре Сейчас вы увидите якобы стоянку За которую берутся реальные деньги Стоянка Вот поворот на четвертом чеке Вот чеки заканчиваются Но ну, где тут стоянка? Тут нет стоянки Все, вот эта вот их территория вот здесь заканчивается Все, вот тут, вот на этом кусочке где-то никакой стоянки. Вот люди, значит, вот человеком себе спокойно вырыбачут. Сейчас узнаем эту вот, этого Добрый, Добрый день. Вы что, наш подписчик, все, Да, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Ничего, что мы снимаем. Скажите, пожалуйста, вы тут что-то платили за стоянку машины? За стоянку нет. Не за, под... за вход забрали. Сколько? Сто А что, то дали какой-то чек? А, да. А можно посмотреть? А, уже пару. За вход, да? да. Вот. Раньше не брали, сейчас опять. Ну, сначала брали, потом не брали, сейчас опять начали. Брать. Сейчас опять начали, да? Здрасьте. Я вас понял. Чек у тебя еще там? Да. Покажите, пожалуйста. Здравствуйте. Да не вопрос. Меня Александр зовут. Тимофей. Очень приятно. Просто интересно, за что они взяли с вас деньги? То есть как бы вот там вот их территория заканчивается. Вот вот то чеки. Они мне объяснили, что здесь есть какая-то у них стоянка, на которой они... Вот такой вот. Можно я в руки возьму? Да. Разовый пропуск. Давайте поближе посмотрим на этот кусочек бумаги, за который рыбаки заплатили деньги. Как я вижу, это просто разовый пропуск, распечатанный на принтере, без печати предприятия который, скорее всего, нужен для учета проезжающих машин, но точно не как документ, определяющий хоть какую-то оплату чего-либо, включая даже липовую стоянку. На этой бумажке нет суммы, которую нужно заплатить. Это настоящий развод рыбаков. Кстати, в прошлом году мы снимали видео именно на этом месте, за четвертым чеком. И проезжая через пропускной пункт чеков, нам также дали такой же талончик, и дал его этот же охранник. И выдавал он его нам бесплатно. Но уже после на Днестре приходил аферист и с грозным взглядом вымогал деньги. Небольшой фрагмент я включил в это видео. Смотрим. Сюда на глубокий? Нет, на Днестр. На Днестр. Ну, так на Днестр, туда или сюда? Нет, туда, туда. А, сейчас талончик Да, да, да. А талончик что? Просто. просто. А, просто, да? Давайте. Знаешь, это у нас на речку. Понял. Так и не и раньше спасибо. все Всего хорошего. Номер машины, талончик. Здрасте. Меня зовут Александр. Как вас зовут? Саша тоже Александр. Номер машины, талончик и 200 гривен. А 200 гривен за что? За то, что вы проехали по платной территории, которая находится в аренде. Ну еще то, раз. Которая платная территория, которая находится в аренде в сельского совета Маяки. В аренде Сельского совета да. маяки. Что-то вы сейчас, сейчас сказали, какую-то билиберду, честно говоря. Смотрите, вот проходная есть. Проходная, которая мы заезжали, где, да, чек, где да. Дали, на чек? дали. Да, да, да. Вот эта дорога прямая. Это находится ихняя дорога, а вот эта дорога, которую вы повернули, это в аренде сельского совета. А где вы видите дорогу здесь? Покажите мне. О, сейчас. Здесь. Да. Нет, на работе, что постоять. Да-да, ман, давай, шо, быстрее, шо Нет, да-да, все. Я просто хочу показать, где тут дороги. Все б... хорошо, ман, давай. Так, короче, я снимаю, чтобы там быстрее давайте, у меня время нет я... звонить. Вот это дорога, вы поняли, да? Я, вас, не я, я, я, вам... я был последний раз. Смотрите, я да. еще раз вам говорю Отказ платить, я пишу, что отказ платить Больше вы сюда не заедете, и все Вас а... сюда не пропустят а... все, Пишите, что мы все, не, да. не собираемся платить все, все, вот и, страшно, мы, все, и мы по-любому сюда хорошо. приедем хорошо. И, и, и посмотрим в следующем видео Как мы сюда приедем хорошо. И никаких проблем не будет, поэтому, а, ребята, знаете, ребята знаете, почему... есть, Если вас тут отказ... будет пугать вот такие вот Александры И другие да, товарищи да, да, Не да, ведитесь на эту херню Не ведитесь Да-да, я расскажу Александр я был а, в Аустерии. Смотрите, знаете почему, как это все? Да. Вот та проходная. Вот та проходная есть. Так. Вы без разрешения эти, охраны сюда не въедете. Почему ты я не въеду? Потому ну, да. что на их чеки вы можете, а на речку стану я, там на проходной. А вы что, тут на реке, что, у нас река, на реке что рыбалка? Не река. Я за то, что вы будете проезжать по платной территории, которая Хар... хочет, платит аренду за эту территорию. Какую аренду? Арендую какую? Тер территорию какую аренду? Аренду чего? Если, если вам что-то не понравилось, да. что-то что не доходит да. да, да не доходит. сельский совет и там вам все объясняют. кому конкретно? Мэру. К мэру сельского, сельского совета? В да. вам... голове селищной рады? Да. Значит, чеки, заезжаем на чеки да. и проезжаем вдоль чек, там, 2 третий, 3 -й, 4 -й. и выезжаем на реку. Ага, на Днестр. На Днестр. Ага. В сторону Старого порта, вы поняли? Да. Вот там ходит человек, и требует с рыбаков по 200 гривен. Так. Вопрос, он говорит, он все время ссылается на вас. На ну вот, вот именно на вас ссылается. Он говорит, вот обращайтесь в голове селищной рады, я вам потом покажу на видео. Шановные рыбаки, никому ничего не платить, никакие кошки. Но на жар сегодня наши рыбаки сегодня не разумеют. Вот не знаю, чему чему платить кошки, вот за что, за что. Но... Вот, сегодня ми вы вот, знаете, ви можете поднять бласк архив нашего сайта. Было мое звернение сегодня как головы, чтобы вот, никто никому не платил кошт. Вы же закон знаете, але, ну, на жаль сегодня все платят, не знаю не почему. Якіська сіска рада не має сьогодні ніяких офіційних і законних підстав заключати будь які договори на використання земельної ділянки вдоль річки Дністер. Категория водно-болотная. Рыбалка. Не понял. Количество снастей. Весь улов подлежит обязательному контролю. Разовый пропуск при выезде обязательно. Мусор не выбрасывать. Так я не понял, за что? тут. Разовый пропуск. Что это? Это вообще непонятно, что это? А цена где? Трудный вопрос. Цена 100 гривен. Цена 100, ну. цена 100 гривен. А за что? Вот это да, красавцы, блин. Понятно. Спасибо. Ребят, подскажите, вы платили что-то, чтобы заехать на конечно. А сколько? 100 гривен. У нас YouTube-канал сюда клево. Не смотрите нас? Нет? А можете показать бумажку, которую вам дали? То есть вы, по сути, приехали на Днестр половить рыбу, правильно я понимаю? Вот. То же самое. Разовый пропуск. На что? Куда? На Днестр? Вот непонятно, что это такое. Да, красавцы. Вышли не на чеках, я правильно понимаю? На Днестр. На речку. Все, понял Спасибо большое. Друзья, мы посмотрим, сколько таких машин заехало. Просто ради интереса. Сегодня у нас суббота, да? И сейчас запрет. По сути, рыбаков не должно быть много. Но посмотрим, сколько таких есть. Дорога есть здесь. Ну, хай, конечно. Есть. Где вот эта дорога? Ты про... про эту дорогу? Но он говорил, что там дороги нету. Что там пятачок и там машины все стоят и все идут пешком да он по сути он э, не понимает что он вообще говорит честно говоря вот мне такое осталось ощущение что человек э, говорит о чем-то таком вообразимом который сам не знает ему просто сказали наверное так говорить вот он так и говорит э, действительность немножко другая так это третья машина получается Vă rog Да, дальше есть смысл ехать нет потому что там А видим посмотрим добрый день youtube-канал все для клёва. расскажите вы сюда когда заезжали деньги платили 100 гривен по чеку да? дали вам чек а можете показать что Просто интересно посмотреть. Просто я считаю, что это незаконно брать с людей деньги за реку Днестр, что они помогают 100 гривен. Нормально. Как вы считаете? Ну, да, считаем, конечно, Ненормально, да? Ну, да? За что? Вот за, за что с вас, вас взяли 100 гривен? Вот как вы думаете? Ну вот ну, вы взяли с кармана, вытащили 100 гривен, отдали. Объясняю тем, что за проезд. За проезд, да? По их территории да, или что? Их территория. Ну, как бы, да. Так, ну дальше говорят, что больше никого нет. То есть, по сути, вот 4 машины за четвертым человеком стоит. Все, больше там нет. Ага, ну такой же самый, да. Вот он, чек. 1947. То есть, тут тоже не указано ни да, ни цена, ничего нет. Просто написано 3, 3 рыбака, что и все, и больше ничего нет. Номер автомобиля, время заезда. Все. Вот такой чек. Спасибо большое. Сейчас мы выезжаем с Днестра, да, в границе четвертого чека. Вот он, четвертый чек, вот он, впереди. Вот. С правой стороны, оттуда мы приехали. И с этой стороны тоже есть дорога. То есть она кольцевая, по сути. И он говорил, охранник говорил, что вот где-то здесь на углу есть стоянка, на которой все оставляют автомобили и идут пешком к гнестру. И вот за эту стоянку они берут 100 гривен. Я так правильно понял. Ты тоже так понял? Ну, давай попробуем. Посмотрим с этой стороны. Может быть, где-то здесь есть uh, действительно стоянка. Хотя я знаю, что тут узкая дорога и ничего нет. Никакой стоянки здесь никогда в помине не было. Ну, в принципе, такие есть. Даже ехать смысл туда нет. Это люди, которые реально остановились на, ловить именно на чеках, поэтому как бы по ним проблем нет. Они тут платят деньги. Они платят деньги за, за рыбалку в этих чеках. То есть тут проблем нет никаких, и я ничего не имею против, то что они тут зарабатывают деньги, наверное. Но меня интересуют только те люди, которые рыбачат на Днестре, и почему они должны платить 100 гривен? За что? Вот это мне непонятно. И с этим я хочу разобраться. Ну, как видите, друзья мои, тут нет никакой стоянки, поэтому охранник лукавит, говорит неправду. Зачем он это делает? Зачем он кого-то покрывает? Я вообще не понимаю. Нет здесь никакой стоянки, за которую нужно платить 100 гривен. Поэтому, если он вам так будет говорить, что вот за стоянку на их территории, то здесь нет их территории, на их территории стоянки, для того, чтобы ловить на Днестре. Вот таким вот вариантом. Вы поняли, да? То есть, по сути, они берут деньги 100 гривен за проезд по дороге на Днестр. Но извините меня, если посчитать что за 4 километра на 100 гривен я вам скажу больше я как-то ехал за этой машиной в германию и ехал по автобану польскому платному польскому автобану он от германии до украины 900 километров я заплатил 9 евро так там автобан извините меня там широченное четырехполосное движение там освещение там туалеты душевые там инфраструктура да, и вот за это все я плачу э, 30 гривен за 100 километров. Да? 30 гривен за 100 километров. А здесь 4 гривны. Ой, 4 километра, 100 гривен. Нормально вообще? Это что? Я еду по золотой какой-то трассе или что? С бриллиантовыми берегами? За что здесь 100 гривен потерять? Я понимаю, что если тот человек, который я организовал вот эту дорогу да, для, для таких рыбаков, как я, на Днестр и сделал бы символическую плату, там, в 10 или 15, 20 гривен, хрен с ним. Я бы еще понял, и даже бы не занимался бы этим, не снимал бы это видео. Как бы, ну ладно, я прекрасно понимаю, что вам надо там, на какой-то там грейдер нефический, который должен убирать эту дорогу, там, ровнять. Хотя я по ней проехал, я, я не видел там, чтобы следов даже этого грейдера, чтобы где-то, чтобы это было там, э, идеально выровнено, там, и так далее. Ну, даже если допустить тот факт, что вам нужно выравнить дорогу, пусть это будет так. Но, ну, не сто же гривен с человеком, елки-палки. Побудьте с Бога. Ладно, сейчас посмотрим, что скажет этот охранник. И это вот тоже интересно. Все дороги, все Сейчас узнаем, почем за что гривен? Дайте тут чек, который есть у вас. Вот, да? да. И где тут написано, что сто гривен? А что должно быть написано 100 гривен? Есть чек? А покажите. Не, не. Ну покажите. Но у него же нету его. У него же его нету чека. У него кроме этой бумажки ничего не давали, правильно? Да. Ну вот пожалуйста, это последняя это... машина, которая сейчас заехала, просто тут номера не будет. Вот он и чек, они все. Так нет. у него же его нету. Хочешь кем? Он всегда мне, я пробиваю, всегда мне шлюп. Что? Ни одного нету этого человека, вот этого ни одного. Да. Правильно, они все вот они здесь, все. Сегодняшние. Ну а какие же еще? Все бабки забирали, или шлюп? Нет, сюда заходить не надо. Хорошо, ладно. Нельзя, значит нельзя. А покажите тот чек. тот. Ты Значит, себе спасибо. За стоянка автомобиля, автомобиля да. на территории кооператива. Там же нет стоянки. Там есть, стоянки? Ну вот так, ну, нету. Ну, я ну, проехал там вдоль и поперек. Там нету места стоянки. А вот на этом пятачке раньше все люди, когда там не было проезда, раньше они там... Остались. Там есть проезд. Откуда он взялся этот проезд? Он там и был, в прошлом году он был. В прошлом году, а сколько, сколько лет начался этот проезд здесь? Ну причем есть это, за что вы берете деньги? За стоянку Ну это же услуги. Лес... Эти услуги как... их нет. Каких нет? Ну вот стоянки, стоянки нет? нету, да. Человек просто проезжает по вашей дороге и едет на Днестр. Все, больше ничего ему не надо. Обращайтесь на Барачево 86, подъезжайте туда. Вы а, уже да. позвонили ему, сказали? Нет, он же не работает сейчас. Подъедьте к нему на Барачево 86, а, знаете? Да, нет, хорошо, вы... я вас понял. Просто я хочу, а, чтобы вы понимали, что это незаконно, то, что вы делаете. Потому что вы объясняете людям о том, что а. у вас тут какие-то споруды гидротехнические да. о том, что... Еще какие-то придумывать и, и, и, истории. Но ну, это... Написано у них, у них гидротехнические сооружения. Вот это все называется они, конечно, ну, гидротехнические сооружения. Ну и что? Ну, и на них рыбалка ну, запрещена. Ну так он не ловит на них. Ну так правильно, а, а сколько там от берега должно быть? Вообще проезд через. Смотри, я, тебе, я просто вам объясню. Я понимаю, не, что не знаю. Нет, нет. Я, я, я, я, я хочу, чтобы вот эти люди, которые смотрят сейчас видео, mm -hmm. чтобы они знали тоже, что гидротехнические сооружения, они э, если они есть, да, если есть гидротехнические сооружения, то. На них не, запрещено ловить, запрещено. Но если на них разрешено за деньги, значит проехать возле них тоже можно. Не знаю, вы реально. понимаете? Я понимаю, за что. Все. Вы. Вот поэтому, ребята, не платите, едьте на Днестр, не платите, не платите. Это все Но вот если это. Если вот. не будет машина стоять на территории, на да. Оператив. Если не будет стоять, правильно. То есть проезжайте по дороге. На Днестр и и не нужно стоять на территории КПРФ, там места есть, там всегда мы стояли и никаких проблем не было. Да, кстати, ну 100 гривен, это как понять в час, в, в сутки? Вот вы 100 гривен у вас стоит? Стоянка. Стоянка. Ну насколько? Не знаю. На сутки ну вообще-то практика четверо практика, практика такая, что людям говорят в час, например, там 100 ну, гривен или 10 гривен, 20 нет, гривен. А нет, у вас, нет. а у вас что это? Ну, у нас просто это? стоянка, можно на трое суток заехать <свят> стоять, <свят> хоть на четверо там оставаться. В общем, вы поняли, да? Если вы едете на Днестр и э, не оставляете машину на территории, не оставляйте на территории машину, значит, не нужно платить. Э, вы на Днестр? Мы? Да. На чеке. А на чеки Понял. Все. Вопросов нет. В одном из видео мы обязательно поговорим с директором этого предприятия, который поставил задачу собирать эти деньги, 100 гривен, за проезд к Местру. Очень надеюсь, что он даст интервью и объяснит свою позицию по поводу этих, сбора этих денег. Но призываю вас, друзья не оплатить. Это все незаконно. Арендатор, с которым я сразу же связался, обещал встретиться и объяснить ситуацию, за что он берет деньги. Но прошло две недели, я специально не выпускал это видео. Хотел, чтобы на нем были объяснения этого предпринимателя. Но, к сожалению, этот человек обещания свои так и не сдержал. Это также косвенно говорит о том, что его действия незаконны, и он не может объяснить причины, по которым берется плата. Поэтому, друзья, делаем вывод. Если вы едете ловить на Днестр и с вас требуют деньги за мистическую стоянку, то это незаконно и платить эти деньги не стоит. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал «Все для клева». Ну и я прощаюсь с вами. До скорой встреч на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.